Приобретаете для себя квартиру в ипотеку, да, то есть, вы в нее заселяетесь, и знаете, на фотографиях такие красивые семьи показывают то, что возьми квартиру в ипотеку. Вы берете для себя, а когда вы начинаете платить ипотеку, вы ощущаете себя бурлаками на волке. Да, то есть на картине, как на картине, Бурлаки на Волге. И то есть, есть плохие кредиты. Это когда вы берете и создаете пассив а, на этот кредит, да, например, машину берете в кредит. То есть, это реально страшная вещь. И в то же время кредит может быть хорошим. Если вы кредит, например, берете а, на то, чтобы приобрести себе дом, а, дальше этот дом поделить на квартиры студии и сдавать его значительно дороже там в три раза дороже чем у вас идут платежи по ипотеке и а, я вот вам показывал там пример вот, наш вместе с николаем морочков да то есть еще четыре года назад мы приобрели вот этот таунхаус, сделали в нем ремонт поделили на квартиры студии и по сути в среднем он где-то а, ну доход с него получается там от 160 до 190 тысяч рублей в зависимости от сезонности в зависимости от а, того как люди заезжают в выезжает и так далее, а платежи по ипотеке по нему составляют 95 тысяч рублей. А, то есть вот напишите в чате, как вы считаете, это кредит хороший или плохой, когда, по сути, а, доход а, от этой недвижимости, которая приобретена в, этой, а, в этот кредит, а, из этого дохода мы выплачиваем всего лишь 95 тысяч рублей, а остальное остается в виде денежного потока. И на самом деле важно понимать то, что ну, если мы возьмем самых успешных, самых богатых людей, то можно вот, если взять, посмотреть их бланк отчетности, можно вот так вот разделить на две части. С одной стороны, мы увидим их денежные потоки, да, то есть сколько они зарабатывают, количество денег а с другой стороны мы можем увидеть количество кредитов, которые у них сейчас есть. И на самом деле самые богатые люди, они используют вот эту вот силу кредитного плеча и используют ее по максимуму, потому что они знают, если вы можете в банке, например, взять, взять, деньги, креди, взять в кредит деньги по 10% годовых, а вы знаете, как из них сделать 100% годовых, и причем сделать это гарантированно, да, то есть то вы начинаете использовать это, и вы э, становитесь, так скажем, иннайдерами, да, теми людьми, которые знают чуть больше, чем знают все остальные. И э, на самом деле э, вот это одна из важных э, вещей, которые вам нужно понять, да, то, что существуют хорошие и плохие кредиты, и существуют также технологии, да, то есть э, по сути, ну, вот э, я видел в подготовке к этому вебинару, э, Читал ваши комментарии, и многие люди писали, то, что есть боязнь от того, что не дадут большое кредитное плечо, не дадут ипотеку и так далее. Вот сейчас на слайде вы, вы видите ну, один из примеров наших инвесторов, у которого была испорченная кредитная история, и мы ему дали определенные рекомендации, да, каким образом ее исправить. Ну, даже если у вас сейчас испорченная кредитная история, вы можете пойти взять небольшой кредит, например, купить чайник в видео. И, соответственно, начать а, его постепенно выплачивать и закрыть его в течение трех месяцев. И у вас постепенно начнет исправляться кредитная история, и вы, соответственно, начнете ее исправлять. И вот через какое-то время у нас а, один из наших клиентов, тоже у которого была испорчена кредитная история, а, он, соответственно, а, начал ее исправлять, и дальше ему банк начал присылать уже одобрение на 9 миллионов рублей, на 8,5 миллионов рублей, на миллион 600. То есть это позволило ему как раз... Взять себе доходный дом, который сейчас он сдает и который, с которого он получает денежный поток. Более того, я вам еще сегодня расскажу там много других разных технологий, но самое главное понять то, что кредитное плечо – это хорошо.